Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Ермак, эксперт по здоровью детей, профессиональный инструктор раннего плавания. И сейчас я записываю короткие видео для мам, делюсь своим собственным личным опытом. Моему ребенку сейчас 8 лет. Его зовут Антон, здоровый счастливый малыш. Но многие мамы задают вопрос, ой, он у вас закаленный, ой, он у вас какой-то особенный, ой, а почему он-то не болеет, а почему вы с соплями гуляете на улице? Ну и я по этому поводу решила записывать ряд видеоуроков, которые показывают и доказывают, как я воспитываю своего ребенка. И сейчас простой пример. Подходит ко мне ребенок, собирается на прогулку. Мы живем в Подмосковье, очень хорошее место в плане экологии, зеленое место, практически в лесу. И мы живем не в частном доме, в обычном высотном доме, в квартире. И он мне меня спрашивает, «Мама, что мне одеть?» Я говорю, «Как ты считаешь правильным?» «Мам, ну я не знаю». Я говорю, «Зачем? Если бы ты знала, что, что бы это было?» Он предлагает одеть спортивную куртку, я соглашаюсь. И он говорит, спрашивает, Можно, «Нужно ли мне одевать курточку?» Я говорю, ну, выйди на балкон и прими решение сам. И он сам принимает решение идти без курточки на улицу. Хотя на улице очень переменная погода. Скажу честно, август месяц очень холодный в Москве. И даже было такое прям, что мы в курточках замерзали. Вот, Но опять я отдаю принятие решения своему ребенку. Пусть он сам принимает решение, насколько ему будет холодно или жарко, как ему одеться. То есть даже если у вас малыш, предлагайте ребенку право выбора. Пусть он выбирает сам, что ему одеть. Нужны ли рукавички, шарфики, шапочки или не нужны. Если ребенку будет холодно, поверьте, он вам скажет об этом. На этом все. С вами была Юлия Ермак, эксперт по здоровью детей. До скорых встреч, друзья. Пока.